сильные стороны стрельцов. Стрельцы обладают стойким и жизнерадостным характером, что позволяет им с легкостью преодолевать многие трудности. Представители этого знака зодиака всегда открыты переменам, поэтому их не пугает изменение текущей реальности, они знают, что дальше будет еще интереснее, поэтому не рефлексируют, а просто идут вперед. К тому же они охотно берут под свое покровительство слабых, а те в свою очередь платят им не только любовью и преданностью но и более материальными вещами и вполне ощутимой помощью. Слабые стороны стрельцов Стрельцы – мастера импульсивных поступков, что часто выходит им боком. Они регулярно сначала что-то делают или говорят, и только потом включают голову. Впрочем, наступать на одни и те же грабли им тоже интересно, поэтому они не хотят ничего менять. Кроме того, представители этого знака не терпят, когда им возражают, и это периодически осложняет их взаимоотношения с теми, кто равен им по силе. А еще стрельцы ленивы во всем, что не касается сферы их интересов, так что с бытом тоже бывают проблемы.